И всем привет! С вами Dark Slash, и мы будем снимать с вами Geometry Dash и уровень называется Last Abuse. Я его пророшен на творческом режиме 45 до 100 Всем приятного просмотра! О, -о, -о, -о, -о, о пройдено капец наконец-то на практике прошел о, -о, -о, -о наконец-то так смотрим мои все попытки ну, именно на этом севе так понятно 50 тогда это было легко короче возможно скоро увидите как я этот уровень пройду вот он как называется от этого создателя капец сколько у него звезд так ладно с вами был Dark слэш всем удачи и всем пока кстати забыл сказать э, как я буду проходить этот уровень скорее всего на стриме или я просто выпущу видео и все.